Всем Киви, с вами Биви. Друзья, спасибо, что ждали не отписывались. Вот, я наконец вернулся с огромной кучей идей, которые я планирую реализовать уже в течение месяца. И, кстати, пасхалочка, одно из которых находится здесь, на стене. Найдешь? Напиши в комментариях. Если вы чекаете мои страницы в социальных сетях, наверняка вы знаете, что в четверг, 21 июня, я участвовал в клипе программы «Вечерний Ургант». Это для меня было прям такое событие. Засветиться на первом канале, да еще в шоу «Вечерний Ургант». Иду купаться в я Ну и вот сегодня в этом ролике я расскажу, как все там проходило, что вообще было. Все началось в начале этой недели, когда я узнал, что программа Вечерний Ургант собирается снимать клип. Ну и принять участие в таком клипе, который будет завершать весь сезон этой программы, было весьма круто. Я без раздумий принял в нем участие. Окей, наступил 21 июня, и все, кто был приглашен, приехали в Останкино к телецентру. Точнее говоря, мы все встречались у, у Останкинского пруда. Но самое что интересное и не ловко. Так это то, что я вроде бы приехал. Пока что никого не было. Ну как, пока что. Если за полтора часа приехать, уж явно никого не будет. Я пошел посидеть на лавочке, подождать, пока все вот это вот соберется. Ну и смотрю, там двое человек, две девушки уже. Крутится вокруг этого памятника, возле которого мы собирались. Я подошел, и у меня спросили: ты случайно не на сборы? Я такой. Да. Напоминаю, были две девушки, и я. Было неловко. На этом неловкости не закончили. Пришел уже где-то седьмой, восьмой, девятый, десятый человек, и все они были девушки. Один я парень. Но потом наконец пришел еще один представитель мужского пола, и мне не было так неловко. В общем, пришли на съемки. Игра, найди парней. <свист> Работаем. Дальше мы все дружно подождали Николая. Это был такой организатор, который нас всех собрал и отвел на съемочную площадку. А съемочная площадка была в парке, тоже недалеко от телецентра. Мы пошли туда пешком, там уже стояла аппаратура, всякие палатки и уже ходили люди из съемочной группы. Самое что удивительное, атмосфера была настолько разряженная, настолько веселая, что по легенде же там был типа пикник и мы все типа отдыхали, но получилось так, что мы реально отдыхали. До начала съемок, а это было где-то полтора часа, мы просто играли в мяч, веселились, в общем вот, посмотрите. Потом режиссер всем сказал, «Так, давайте пока артисты не приехали, мы снимем кадры с нашими отдыхающими». Но самое, что интересное, музыка была в живом исполнении. Сидел один парень, играл на гитаре, пел. Рядом с ним сидела девушка из группы «Фрукты», и они пели вживую. В этот момент нас снимали, мы там танцевали, сидели, болтали, игрались. Делали, в общем, все, что делают люди на пикнике. Да. Только шашлыка не было. Это, пожалуй, был единственный минус. Потом на площадку приехала Алла Михеева со своим шнапсом. Это и был ее пес, в смысле, был, он же и сейчас есть. Очень забавный песик, пока мы сидели все на пледиках, он к нам подходил, мы его гладили, было прикольно. Затем, спустя некоторое время, приезжают артисты Иван Ургант и Рома Зверь, который исполнял вот эту песню в конце. Время, конечно, у Ивана Урганта и Рома Зверя было очень мало, буквально час, и мы за этот час старались отснять весь клип. Ну а так вообще это была самая теплая, радостная, веселая съемочная площадка, на которой когда-либо был в своей жизни. Там, на мое удивление, разрешали снимать, производить видеосъемку, но просили как бы по-человечески нас не выкладывать все это до эфира. И поэтому вот это видео, которое я сейчас вам показываю, я его выложил в субботу. Надеюсь, ублюдком буду, если в субботу не выпущу это видео. В общем-то, вот так я и попал на вечерний ургант. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. И пора прощаться. В принципе, я все, что хотел, рассказал. Все, что хотел, показал. С вами был Биви. Всем пока!